Здравствуйте друзья. Когда я провожу свои эксперименты, выкладывая их на всеобщий суд любителей живописи, то прослеживается некое недопонимание свойств масляных красок. Это происходит потому, что слишком много производится всевозможных красок во всем мире. Эх, если бы масляные краски имели свойство акварели быстро сохнуть, то им цены бы не было, но такого свойства у них нет. А вот какие есть, я попытаюсь проанализировать в сегодняшнем рассуждении. Конечно, все имеющиеся в продаже краски, охватить не удастся. Во-первых, их слишком много, во-вторых, не все я знаю. И в-третьих, а нужно ли их много? Поэтому речь пойдет о тех красках, которые у меня есть в наличии, скорее не так, которыми я пользуюсь и которые прошли какое-то испытание временем. Все рассуждения будут с примерами. Я немного коснусь вопроса о так называемом мертвом слое, в многослойной живописи, который многими художниками-любителями понимается в буквальном смысле, как черно-белое изображение. А в живописи не все так однозначно. Речь пойдет только о красках отечественного производителя Невская палитра, которая изготавливается в Санкт-Петербурге. Для примера всех красок, которые есть в моей палитре, я подготовил схему. Вот она. Итак, поехали. Белая краска, без которой практически не обходится ни один художник. Белила цинковые я сразу упускаю, они хоть и используются в лессировочных работах, но я их даже не имею. Одна из причин, это то, что цинк оказывает негативное влияние на многие краски в смесях с ними. Еще были белила свинцовые, которые я сейчас вообще не встречаю в продаже. Они еще хуже реагировали в смесях со многими красками из-за своей токсичности. Белила титановая, краска которую я использую. Светостойкая, непрозрачная краска. Она прекрасно смешивается с любыми красками без плохих последствий. Также в моей палитре есть цветные краски. Пока речь пойдет об укрывистых, непрозрачных красках. Кадмии желтые, очень светостойкие, с чистым цветом, имеет несколько оттенков, таких как кадмий желтый светлый, кадмий желтый средний, кадмий желтый темный и кадмий лимонный. Весь перечень желтых красок, которые существуют в продаже и в природе. Я или редко использую, или у меня их вообще нет. Я покажу примеры только с кадмием желтым средним. Следующая краска кадмии красные. Кадмий красный светлый бывает, оранжево-красный, темный и кадмий-пурпурный. Кадмии красные обладают большой цветовой насыщенностью, чистотой и яркостью цвета. Не изменяют цвета после высыхания, остаются насыщенными и яркими. Также остановлюсь на одной краске, которой я пользуюсь — кадмий красный светлый. Синяя краска полупрозрачная, кобальт синий средний. Это единственная краска, которую я могу позволить смешивать с другими цветными красками, но с большими оговорками. Во-первых, у синих я не нашел ни одну непрозрачную краску. Все они или полупрозрачные, или прозрачные. И уже у синих красок Начинаются проблемы в смесях с другими красками. Например, кобальт синий не рекомендуется смешивать с ультрамарином, краплаками, черными красками, золотисто желтый вандиком. Видите, не рекомендуется даже с ультрамарином, хотя обе краски синие. Вот три основных цвета краски на моей палитре. Я могу себе позволить смешать эти три цвета между собой, как в детском садике. Если смешаем желтую с красной, получится оранжевый цвет. Оранжевый цвет, прекрасно, намешивается из этих красок. Если смешаем красную с синей, получается фиолетовый цвет. Хотя меня терзают смутные сомнения, а, а это точно фиолетовый. Если мешаем желтую с синей, то несомненно, получится зеленый. На этом познание о красках можно закончить. А остальное, смешение красок, поиск нужных оттенков, должна сработать интуиция, чутье художника. Дело в том, что остальных красок, которые я не называю и тем более не употребляю, великое множество. Вот приведу один пример по краске, о которой мне задавали вопрос. Ультрамарин хорошая краска или плохая? Отвечаю. Во-первых, у меня ее нет. Во-вторых, я расскажу о ней лишь малую часть, а вы решите сами, хорошая или плохая. Хотя плохих красок не бывает, но каждая краска должна работать в своих определенных условиях. Итак, ультрамарин светлый и темный. Синяя краска, полупрозрачная, средне-светостойкая, подходит для лессировок. Под солнечными лучами, теряет масляное связующее. Фактура высветляется и превращается в высыпающийся порошок. Вместе с умбрами, происходит растрескивание. Смесь с красными кадмиевыми красками, кобальтом синим с краплаками, дает побурение тона. С цирулиумом, кобальтом зеленым, охрой, умброй, марсом, вандик коричневым, происходит высветление. Не допускаются смеси с индийской желтой и краплаками. Ведь не допускаются. Нежелательные смеси с земляными красками, там как Архангельское коричневая, вандик коричневый, умбра натуральная, изжженая, сиена натуральная, также с охрами, ведет к изменению тона и высветлению. Не рекомендуется смешивать с черными красками. Я думаю достаточно. Подобные явления, проявлялись после высыхания картины и по истечении времени. Наверное я напугал вас, но не стоит бояться этих страшных предсказаний. Как мешали краску, так и продолжайте мешать. Если бы все боялись, то и масляной живописи не было бы. А она есть и будет всегда. Просто каждому свое. Я же, исходя из всего этого, пошел по другому пути. Просто, при работе, стал разделять все имеющие у меня краски на три группы. Непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные краски. Коричневые краски, которыми я также пользуюсь. Это Умбра жженая. Марс коричневый темный и сиен жженая. В большинстве случаев, я использую их для затемнения цветных красок или для подмалевков и теней в нижних слоях. Я не буду разделять их по цветам, просто коричневые. Еще к этой группе отнесу охру золотистую. Охр также немалое количество, от светло-желтых до красных. Многие оттенки охр, можно намешать из трех основных цветов, используя белила или коричневые темные краски. Охра золотистая полупрозрачная краска. Я также использую ее для первичных подмалевков или как лиссирующую, ну, типа для придания предмету цвета дерева. Теперь, я размножу все основные и составные цвета двух групп, нарисую ими подобие шариков, в которых присутствует весь диапазон каждого цвета, от плотного до белого. фиолетовых шариков я взял готовую краску, так как намешать фиолетовый цвет из основных цветов не получилось. Все эти шарики я подготавливаю для того, чтобы показать третью группу красок, которая не будет смешиваться с первой и второй группой физически, на палитре. Она будет взаимодействовать с этими цветами, когда шарики высохнут. Вот где я заведую свойством акварельных красок, которые сохнут 5 минут. Третья группа самых красивых, но и самых сложных красок. Это прозрачные краски. Я специально в своей схеме, поставил их в отдельный ряд от корпусных, потому что они создают большие проблемы, физически смешиваясь с остальными красками. Я стал понимать почему так. Красота требует жертв. Пословица из нашей жизни. Вот они, эти красивые краски. Обратите внимание, если накладывать эти краски пастозно, толстым слоем. У них практически неразличим цвет, просто темные. Их чистый цвет можно увидеть только в тонком, прозрачном наложении слоя, на белой подложке. В отличие от этих красок, непрозрачные имеют цвет, даже в толстых масках. Так происходит потому, что свет от непрозрачных красок отражается сразу, а сквозь прозрачную, свет проходит как через стекло, пока не наткнется на отражающую поверхность, холст, и отразившись, возвращается обратно недостаток отражающего света, и приводит к обесцвечиванию прозрачных красок. Например, вот индийская желтая краска, выглядит не то коричневой, не то красной, в общем, темная. Вот я закрашиваю первый квадратик, индийской желтой. Краска прозрачная, относится к лессировочным. В прозрачном, тонком слое, она показывает свою желтую, даже золотую красоту, но на белый, отражающий свет основе. Индийскую желтую нежелательно смешивать ни с какими красками. Краплак розовый прочный. Краплак красный прочный. Краплак фиолетовый прочный. Синтетические краски. Предназначены исключительно для лессировок. Совершенно прозрачные. Сохнут медленно. Наносить их масками пастозно, не имеет смысла, как из-за прозрачности, так и из-за текучести. Также в пастозном толстом наложении, эти краски склонны к растрескиванию. Нельзя смешивать краплаки с хромовыми, марганцевыми, свинцовыми белилами, ультрамарином и кобальтовыми красками. Земляными красками, ну, такими как Вандик, там, Умбра, Сиена, Охра, Марс, английский красные. Нельзя с изумрудно-зеленой, а также с черными красками. Да. Короче. Работают они прекрасно, только сами по себе в верхних слоях. Синие прозрачные краски. Голубая ФЦ и кобальт синий спектральный. Я уже говорил в начале, что синие краски проблемные, но в смеси с белилами титановыми, эти две краски дают чистый звучный голубой цвет. В лессировках, особенно голубая ФЦ, для глубокого синего цвета, просто великолепно. Она светостойкая краска, а значит не потеряет свой цвет со временем. Я показывал ее преимущество в видео про драпировку Ямара. Кстати, сколько пересмотрено схем совместимости красок, единственная краска это белилы титановые, как проблемные, нигде не указываются. Их можно мешать с любой группой красок. От себя сделаю маленькую оговорку. На моей практике краплаки, индийская желтая и голубая ФЦ все-таки побеждают белила при высыхании. Объясню. Например, когда замешиваешь краплак розовый с белилами, получается нежный, яркий розовый цвет. После высыхания, кроплак съедает яркость белил, и розовая становится мутноватой, мутной. Это убивает свойства лессировочных красок, для чего они в принципе и предназначены. Но может я слишком придираюсь, не знаю. И лишь всего одна краска из моей палитры, совсем не несет никаких проблем в смешивании с любой краской. Это травяная зеленая. Раньше, при письме в один сеанс, я практически не имел никакой зеленой краски. Зелень и ее оттенки, легко составлялись из основных цветов. Но когда стал заниматься многослойной живописью, и попробовал эту краску, моей радости не было предела. Во-первых, ища о ней информацию, я ничего не находил. Ни хорошего, ни плохого, кроме как, травяная, зеленая, прозрачная, светостойкая краска, все. Из опыта она показала себя превосходно. С ней можно намешать многие зеленые оттенки. По высыхании, не изменяет первоначально намешанного цвета. А как прозрачная для рисировки, просто нет равных, прелесть. Теперь я сделаю смеси из прозрачных красок с белилами. Я уже говорил, что белила титановые не токсичная краска. С ней можно смешать любую краску. Остальные краски, практически все плохо взаимодействуют между собой химические. А рисовать то надо. Вот и была придумана живопись, в которой краски накладываются послойно, с просушкой каждого слоя. Для продолжения эксперимента, все эти масляные закрасы, нужно просушить, хотя бы одну неделю. Краски просохли и я покрываю их лаком, изолируя полное физическое соприкасание с третьей группой. Лак просушил 24 часа. Сейчас будет зарождаться многослойная живопись. Я пройду прозрачными красками третьей группы, по каждому цветному шарику, и мы будем наблюдать оптическое смешивание цветных непрозрачных красок, с прозрачными. Наблюдаем, что прозрачные краски, в наложении на светлых участках шариков, показывают свою яркость. В наложении на темные, они становятся насыщенней, или добавляют эту насыщенность темным, также меняют оттенок низлежащих красок. При лессировках прозрачной краской, следует смешивать ее со вспомогательными средствами, такими как полемизированное масло или льняное масло, загустевшее под воздействием света, или с лаком. Это еще более дает им звучность, или можно вообще ничем не разводить, так как в моем случае, я крашу ими палаку, по которым покрыл все шарики. Индийская желтая, в первом верхнем шарике, была смешана с белилами. Начиная закрашивать полосой остальные шарики, обращаю внимание, как отличается яркость и звучность индийской желтой краски, на белом полотне без белил. С белилами, она просто желтая, мутная. Аналогичное явление звучности красок и в остальных полосах цвета. Смотрите внимательно. Покажу разницу, когда краски накладываются в смеси и когда отдельно, через просушку предыдущего слоя. например вот смешаю индийскую желтую с кадмием желтым. Получаю желтый, но только потемнее. Смотрите, какая разница между двумя желтыми из одинаковых красок. Краплак красный намешаю с кадмием желтым. Получаю оранжевый. Или тоже оранжевый цвет, те же краски, но в разных слоях. Видите разницу? Краплак розовый прочный. Смешиваю с кадмием красным. Голубая ФЦ, смешанная с кадмием желтым, дает зеленый, и тоже разница есть. Только я уже говорил, мешая прозрачные с непрозрачными, возможны изменения в цвете, растрескивание слоя, из-за неравномерного высыхания различных красок, по химическому составу. Все-таки в разных слоях цвет ярче, сочнее. Это уже многослойная живопись. А вот как использовать эти свойства непрозрачности и прозрачности красок в многослойной живописи? Некоторые начинающие художники путают многослойную живопись с многосеансовой. В многосеансовой живописи можно сделать хоть 100 слоев с просушками предыдущего. Но, каждый последующий слой краски будет полностью или частично закрашивать предыдущий. Такая путаница происходит из-за того, что не учитывается именно прозрачность красок. Вот для примера, я нашел картинку в интернете. Прошу прощения у автора, который нарисовал эту прекрасную собаку. Картинки подписаны, как три этапа живописи. Подмалевок, отлично выполнен. Вторая картинка, второй слой, написано в черно-белом исполнении, то есть, разложен по темному и светлому. Тоже отлично сделано. Только что осталось от предыдущего, коричневого подмалевка, который тоже был разложен на свет и тень, практически ничего. Он почти полностью закрашен. В цветном, третьем слое, собака просто написана заново, цветными красками. Например, фон. На втором слое, был темно-серым, с желтоватыми лучами. В финале, желтоватых лучей не осталось. В финале, он переписан голубой краской и белилами. Зачем нужен был этот мертвый слой, если все равно его в финале нет? Два предыдущих слоя к многослойному, сквозному письму отношения не имеют. Они служили лишь подсказкой для художника по светотени, ну, где светлее, а где темнее. У слоев краски нет оптического смешивания, а значит, эта живопись в несколько сеансов, через просушки, так как предыдущие слои, не вносят свой вклад ни в цвете, ни в тоне, в окончательный вариант. Многослойное сквозное письмо, подразумевает, что каждый слой, начиная с белого холста, должен быть виден, и лишь изменять свой цвет и тон, под воздействием его покрывающего. Вот пример. Тень в нише, выполнена коричневым цветом. Сквозь коричневый цвет, просматривается желто-охристый тон холста. То есть тень не закрашена сплошным коричневым цветом. А вот финал картины. Тень у ниши закрашена зеленоватой краской. Но смотрите, также остается видна охристая тональность полотна. Она просвечивается сквозь двух слоев прозрачных красок. Конечно, ее изначально светлый тон утемнился под воздействием темных красок. Это, кстати, еще одна особенность прозрачных красок. Какой бы цвет, ни накладывался, с каждым слоем, он будет становиться плотнее и темнее. Еще один пример. Также подмалевок выполнен коричневым цветом, по охристому тону холста. Охра, напоминает цвет светлого дерева. Поэтому, такая имприматура, была выбрана не случайно. В финале картины, весь фон, так и остался от имприматуры, только утемнился, за счет коричневой краски, всего одним слоем. Имплематура до окончания написания полотна, должна держать тональность картины. Еще небольшой нюансик. На столе стоит пробка от бутылки. Нарисовано ее отражение в столе на стадии подмалевка. При закрашивании столешницы в зеленый цвет, отражение пробки осталось нетронутым. Это из предыдущего слоя. Также на самой столешнице видны желтоватые пятна. Это тоже от тонального закраса полотна. Всего один слой зеленой краски прозрачно и столешница приобрела цвет, глубину и глинцевидность, за счет отражений. Но ну, а если бы я писал эту картину через черно-белый мертвый слой, где бы я взял эти желтоватые пятна и чистые отражения? Пришлось бы по-новому писать их в цвете. Так что же такое, этот мертвый слой, или как его еще называют лунный слой? Есть такая живописная техника, называемая гризайль. Это когда рисуешь картинку одним цветом. Когда другой цвет не отвлекает, то проще понять, где светлее нужно рисовать, а где темнее. Если более по умному, светотень лучше воспринимается глазом на черно-белом изображении. Часто встречаю, что черно-белое изображение в многослойной живописи и называют мертвым слоем. <coughs> ну что же, пусть будет так, только я все же хочу разобраться, везде ли он уместен. На примере с собакой, увы, он был не нужен. Вот и я решил покалякать смородинку в черно-белом варианте. В итоге, она должна быть в цвете. Я сразу выпускаю коричневый подмалевок, который кстати тоже устоялся, как мнение, что он обязательно должен быть в многослойной живописи. Но зачем мне лишняя работа, если я его потом, все равно закрашу мертвым слоем. Еще для наглядности, в черно-белом, набросаю драпировку, которая должна быть впоследствии красной, и фарфоровый кувшин. Этот мертвый слой я специально крашу почти в полную силу темных мест, теней. Для последующей цветной закраски прозрачными красками это неправильно. Кувшин я закрашу черно-белым, только сделаю светлые тени, серые. Я видел, как начинающие художники делают черно-белый подмалевок мертвого слоя именно в полную силу тени, как в натуре. Впоследствии посмотрим, как на такой подмалевок ляжет цветная прозрачная лессировка. Так как смородину, которая будет, наверное, красно-оранжевой, я нарисую уже в родном цвете, только всего одной краской, оранжевой. У меня нет оранжевой краски, я намешаю ее из непрозрачных кадмиев, желтой и красной. Кстати, цветную прописку можно писать пастозно, непрозрачными красками. Короче, написать картинку полностью, со всеми деталями. Тональности близко к окончательному варианту, только светлее. Например, если смородина будет красной оранжевой то пишем ее в диапазоне от красной к желтой. Ну, по цветовому кругу. Желтая, оранжевая, светлее красный но не от красной к синей, потому что синие темнее красной. Это другой диапазон светлоты и темноты. А если у смородинки должны быть синие оттенки, например, в рефлексах отражения неба, то эту часть нужно писать белым и лишь в другом слое листировать синим, поверх. Этим же цветом накидаю драпировку. Тень у драпировки чуточку затемню коричневой краской. И кувшинчик, нарисую его синей краской. Соответственно, все эти краски замешиваются на белилах, чтобы первоначальный слой был немного светлее окончательного варианта. Такой бледненький, мертвый. Просушу эти экспериментальные наброски и также покрою их лаком для последующих лисировок прозрачными красками. Заодно испытаю, как прозрачные краски будут держаться на лаке. Лак тоже просушу 24 часа. Все, лак просох. Начну с драпировки. Чтобы из светло-оранжевой тряпки, сделать красную, достаточно взять прозрачную краску, Краплак красный прочный, и пройтись им по готовой цветной прописке. Все, не вдаваясь в нюансы драпировки, она таки стала красной, но все ее складочки остались на месте. Абсолютно этим же цветом, прозрачным кадмием красным, закрашиваю черную драпировку. Все, красный цвет не получился. Как сделать красную драпировку? Теперь только пастозно, вот, закрашивать кадмием красным, то есть писать заново. Или толстым слоем закрашивать прозрачным краплаком красным. Но я уже говорил, что прозрачные краски в толстом слое, практически не имеют цвета, они непонятно темные. А вот на светлой подложке драпировки, можно и тени усилить этим же краплаком красным, и они приобретут красноватый коричневый оттенок. Индийское желто тоже ляжет на серую подложку и не даст своего золотистого цвета, а на светлой подложке она будет давать золотистый тон. Где я могу себе позволить мертвый слой черно-белый, именно черно-белый, так это в неодушевленных предметах, например, фарфором кувшине, в серебряном и тому подобное. В кувшине я взял на обум травяную зеленую индийскую желтую краску и просто покрасил ей кувшинчики. Но в первом варианте, кувшин был написан в светло-серых тонах. Поэтому две краски, показали свой цвет, изменив при этом цвет и тон кувшина. Ладно, пойду дальше. Смородина. Опять, краплаком красным, чуточку покрашу теневые места ягод, по просохшему слою. Видите, как легко они приобретают красноватый оттенок. Индийский желтый покрашу светлые места ягод. Вот, смородинка стала красно-оранжевой, как и было задумано. Травяной зеленой, крашу все листики. Темные места для эксперимента, добавляю чуточку голубой ФЦ-краски. Смотрите, все жилки и строение листьев остаются видны, только уплотняются в цвете. Я закрасил блики на ягодках, значит их придется писать заново, в пастозной живописи ДА. А в лессировочной, можно просто чистой кистью, стереть места, где были блики и заранее нарисованные светлые прожилки. И они опять становятся яркими. Даже основание усиков на попке ягодок, я подчеркнул краской, краплаком красным. Если она не просвечивает, то становится как будто коричневой, темной. Те же действия, теми же прозрачными красками, крашу смородина с черно-белой подложкой, мертвый слой, как его называют. Вот не зря его называют мертвый слой. Он действительно мертвый. И оживить его прозрачными красками невозможно. Как исправить ситуацию? Остается только брать непрозрачные краски и пастозно закрашивать мертвый слой. Как-то оживлять его. То есть убить его чистыми красками. Но мне жалко потраченного времени на прописку этого мертвого слоя. Он оказался бесполезным в оптическом смешивании цветов краски. Что-то я устал. Подвожу итог. Существует два варианта смешивания красок. Первый вариант, это когда краски смешиваются на палитре, невзирая на их химические и физические свойства, а учитывается только их цвет. Этот вариант подходит для односеансовой пастозной живописи. Меня такой вариант стал не устраивать, из-за невозможности получить яркие цвета. Из-за того, что цвета, составленные из неоднородных красок, со временем приобретают другие оттенки от первоначально задуманных. Из-за того, что прозрачные краски, в пастозном наложении, практически не имеют цвета и склонны к растрескиванию по высыханию. Именно поэтому, я избрал для себя, вариант оптического смешивания красок на холсте, после просушек каждого слоя. Да, дольше, но зато качественнее и более предсказуемый результат. Только в такой живописи, от себя себятина не получится. Здесь нужно знать или чувствовать, какая краска с какой будет сочетаться, и какую за какой, и в каком слое <laughs> нужно красить. От светлого к темному, как в акварели. Вот пример, две ветки смородины. Одна написана темным, другая светлым. Темную невозможно украсить лиссировками, а светлую легко. Ведь лиссировками не пишут, ими украшают написанное. Это украшательство, как мелизмы в музыке. Вот так же и с драпировкой. Не оживил я красным мертвый слой, а светлый покраснел, <coughs> как в баньке. Кстати, светлый цветной подмалевок, тоже можно назвать мертвым слоем, так как он бледненький, как бы без жизни. И лишь лессировка делает его звучным и оживляет. Ну с кувшинчиками, думаю, тоже все понятно. Ну и конечно главный вывод, который я для себя делаю. Чем беднее палитра художника, тем богаче получается колорит картины. Пока не совсем разобрался, почему так происходит. Но исходя из фразы, которые приписывают Тициану, кто хочет сделаться живописцем, не должен знать больше, как три краски, белую, черную и красную, и пользоваться ими сознанием. Понятно, что это образное выражение, но с точки зрения сохранности картины. Чем меньше красок различных по цвету и химическому составу соединено в один красочный слой, тем легче они уживутся между собой, а живопись будет прочнее и долговечнее. Некоторые краски содержат часто нестойкие пигменты, низкокачественные связующие вещества, способствующие быстрому высыханию секативы, которые в то же время ускоряют разрушение красочного слоя. Чтобы избежать плохих последствий в своих картинах, Постарайтесь использовать, меньшее количество цветов краски. Я уже говорил, что можно обойтись одним цветом. Смотрите видео про малинку или яблочки, по теории одной краски. Нужно различать прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные краски друг от друга. Вот это понять, почувствовать и будет счастье. Когда-нибудь я постараюсь написать смородину, чтобы она сияла на солнце, применив все, что было сказано мною о красках. А пока,